Знаете, есть такая, было такое произведение в среднем века, называлось молот ведьм. Слышали? Да. А, вот Читали, там два, да. два инквизитора, два инквизитора они выдали универсальную форму, формулу, как такое, как вообще ведьмы могут вредить. И там названо три обязательных условия, почему скажем так, с человеком может произойти вред посредством колдовства. Первое условие это желание самой веры, это важно. Второе условие это ее связь с дьяволом, это тоже важно. И третье также является обязательным условием Божье попущение. это тоже важно. Да, то есть мы сейчас юмор можем воспринимать, а если мы с вами разберем все эти три обязательных шага с точки зрения обязательных алгоритмов, мы увидим, что очень много важной информации они нам передали. Во-первых, ничего невозможно без согласия, ни самого ведьмы, ни силы, которые она представляет. Бог в данном случае воспринимается как вся система, не какой-то отдельный канал, а вся система. И, значит, Подобная связь ведьмы дьявола это системный алгоритм. То есть он разрешен системой для того, чтобы здесь происходили те самые, например, элементы хаоса, те самые инъекции, те самые вредоносные структуры, которые с одной стороны неправильны, а с другой стороны система их допускает, чтобы, видимо, в этом пространстве, в нашем пространстве что-то не заставилось. Просто тот случай, о котором описывала коллега вчера на это грубейшее внедрение, да? оно нарушает первые два правила. Добровольное согласие, добровольное согласие на контакт. Если ты не идешь добровольно на контакт с какими-то определенными силами, они не имеют права тебя взять. Вот здесь было грубейшее нарушение закона. То есть система говорит, да, ты можешь проводить сюда любой канал. Если сам этого хочешь, если ты прекрасно понимаешь последствия, потому что все остальные каналы точно так же могут адекватно реагировать, если ты провел сюда что-нибудь очень сильно вредоносное с их точки зрения. Но основной закон, который говорит, добрая воля, она обязана, быть. она обязана быть. Как с одной, так и с другой стороны, ты не имеешь права силу заставить, не сможешь просто силу заставить на себя работать. Но и сила не имеет права тебя заставить на себя работать. Это всегда добрая воля. Если она нарушается, вот это уже крупнейшее нарушение закона. А все остальное допустимо.